Это как раз-таки то, то, то, о чем я говорил. Полицай, люди, заберет, люди, люди, которые интересуются политикой, они живут в одном информационном. Люди, которые являются политиками, они живут в другом информационном. А простые люди, которые просто занимаются своей жизнью, своими делами, там, у которых есть какие-то определенные интересы, они живут в определенном другом информационном поле. И есть четвертое информационное поле, в котором живут все остальные. Они занимаются тем, что они выживают. Им не интересно ни декреты номер три, ни Лукашенко и Путин и там России, войска там и так далее. Им все это не интересно. Просто произошло расщепление э, белорусского общества на несколько информационных полей, которые друг с другом могут даже не пересекаться. Так это и правильно, и ну, я тебе больше скажу, так везде, это не только в Беларуси. Ну, вот всегда так было и везде так было. Да, люди аполитичные всегда в власти приходят социалисты всегда так было не, суть не в социалистах суть в том что Лукашенко когда пришел к власти он вопил из всех утюгов что он не социалист и против коммунист в итоге стал главным социалистом. это к слову о популизме про который да вопил что он против это социалистов но при этом говорят у него до сих пор где-то в шкафу лежит партбилет КПСС это он сам говорил что лежит партбилет я но по популизму говорил про освещение тех или иных проблем может в виду? причем тут вообще президент как ты к этому подвела не могу понять артем ну кстати вот очень хороший аргумент против и вообще как... популизм к примеру к примеру нужно как эту проблему решить но ты там немножко э, сказал не так но народ ты к этому обратил внимание то есть хайп сделал но при этом люди начинают разбираться то тот или иной момент и благодаря интернету в том числе обсуждать и к проблеме в любом случае дело, стоит... что люди начали бы было начали разбираться было начали ходить на все эти судебные дела а потом оказалось что этот завод в любом случае достроят потому что в него вбухано уже столько денег что остановить его строительство просто нереально так я не понял зато это дало нам консолидацию что на будущее можно сказать да и люди когда ну, узнали буду. о том что остановить строительство завода нереально они уже опустили руки то есть они проиграли, они поняли, что они проиграли. Они оказались унижены.